Всем привет, с вами Элвер. Сегодня я вам покажу полезные раскидки на карте Бин. Поехали. Одна из самых неприятных позиций на планту Б это коморка. Сейчас я вам покажу молотов за Бринстоуна, который поможет выкурить противника из коморки. Он бросается из прохода на Б. Вы прижимаете стене, равняйтесь по третьей ступеньке, далее находите два ориентира, это провод и маленькую палочку. Далее повторяйте все как на видео, вы должны поднять прицел чуть выше уровня палки, взять молотов и стрельнуть. Вайпер so, yeah. <сёк> еще один персонаж, который может выкурить противника с коморки. Для этого надо использовать ее способность змеиный укус. Для этого мы выходим на мид Б, встаем в этот угол, целимся острием ножа в левый верхний угол коробки. Берем способность и стреляем. Перенесемся на карту Хелен. Здесь мы вам покажем эффективную подсадку за Джет и Сейдж, которая помогает убить противника в окне на пункту А. Если противники заняли план Б, а вы перетягиваетесь или сейвите, то вы можете попробовать убить одного из них из канализации. Это не гарантирует вам убийство, но вы можете напугать его или ранить. Однако помните, что если у вас не получится, то вы спалите свою позицию. Чтобы убить его, надо стрелять чуть ниже бочки. И чуть левее. Like a... Если у вас есть фишки или идеи, то пишите их в комментариях. А также, если вы хотите воплотить какие-то эксперименты в Лоранте, пишите нам. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про подписку и лайк. Пока. Жорик, я запустил. Кого ты запустил, Жорик?